Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я прилетел в город Томск, чтобы показать вам все возможности туристической базы этого региона. Это Томская область, это город Томск, это новый выпуск Георгия Храйл. Поехали! Я вам покажу всевозможные достопримечательности, размещения в отелях и еще что-нибудь вкусное. Музей истории Томска. Буквально свернув от площади центральной площади мы подаем вот на такую тоже красивую площадь здесь вижу театр драмы я честно говорю сразу не подготавливался заранее не изучал прям все-все объекты, чтобы вам историческую экскурсию провести. Я хочу вам провести такую обзорную экскурсию, чтобы вы поняли, что такой город Томск, что здесь есть, что можно посмотреть, как он выглядит, располагается, какие есть какие-то особенности, да, в отличие от других российских городов. Цель выпуска это. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы или будут вопросы, на которые я отвечу, обязательно пишите в комментарии, я на них отвечу. Ну и сейчас мы выходим с вами на вот такую красивую панорамную набережную, как вы видите. И здесь можно спокойно прогуляться. Здесь есть дорога, но я смотрю, она такая неактивная особо. Можно спуститься к пляжу. Но пляж не купальник, видите, да, купаться запрещено. В принципе, вот это вот мы сейчас идем это вот так вот, такой большой, такой, скажем, круг. Это все исторический центр города Томска. Поэтому можно вот здесь вот приехать, сразу прогуляться. Но, как обычно, во многих городах центральная улица называется Площадь Ленина. Так что вы хоть как не ошибетесь, да? Если так ее назовете, я вот сразу угадал. да? и можете здесь погулять соответственно отель я вам покажу чуть позже в котором мы остановились он прямо здесь находится на центральной площади магистрат называется поэтому терпение смотрите дальше что будет в этом выпуске у нас здесь впереди я смотрю памятник достопримечательность я где-то в интернете уже встречал сейчас как раз там наша большая компания вместе с эксурсоводом которая рассказывает об этом памятнике сейчас я тоже подойду и покажу вам его Дорогие друзья, как вы думаете, что объединяет вот этот кадр с одной из достопримечательностей Томска? И сейчас я вам об этом расскажу. Итак, друзья, смотрите, это Антон Павлович Чехов, и в чем здесь весь, как говорится, прикол. Смотрите, какие гигантские ноги и какая маленькая голова. Весь смысл заключается в том, что это вид Антона Павловича Чехова в томских глазах пьяного мужика. Он снизу вверх не усмотрел смотрел, и поэтому... И поэтому вид был вот такой как видите нос у него уже блестительно. есть местная традиция загадывать желания труд зонтик или фотографируется вместе с ним поэтому если будете здесь это недалеко от на набережной можно обязательно подойти и сделать себе красивую фоточку но уже не как пьяный вот а если заходите после этого сладости здесь как раз есть магазин пряности, радости и ресторан это магазин и ресторан, да? это ресторан только ресторан это только ресторан, пряности и сладости так что, если хотите сладенького можно сюда забежать ну все, мы отправимся дальше наш автобус стоит мы, у нас такая плотная плотная программа поэтому бежим, бежим, бегом, бегом надеюсь, выпуск будет насыщенный и интересный друзья, вот идем мимо дворца Каримба и Хамитова Татарины, который жил в Томске, вот в таком домике, настоящий зимний дворец в Сибири, я бы сказал, да, видите, все, кстати, кирпичный дом сохранился, находится он, кстати, в том же районе, где есть много вот деревянных домиков, вот такая огромная усадьба, да, как видите, здесь еще пристройка сделана, и еще сейчас здесь находится центр культуры. Университет, как вы знаете, город Томска, это еще город студентов. Здесь очень много вузов, медицинских, политехнических и так далее. Но очень много, они все расположены примерно в одном тоже таком большом пятачке. Здесь есть вот такая парк, роща. И сейчас в один из вузов мы с вами пройдем. Сейчас мы с вами зашли на территорию Национальный исследовательский Томский государственный университет. Здания, как видите, тоже такие старинные, старинные постройки. Ну и как многие знают, что Томск это не только город со старинными постройками из большой истории, но это еще университеты. Университетов очень много, и они все рейтинговые, они входят в топ-3 самых лучших университетов России. Поэтому очень престижно учиться в таких местах. И здесь учатся не только российские наши студенты, но и иностранцы тоже проходят обучение в таких университетах. Смотрите, общественный книжный шкаф. Каждый может положить или взять книгу и потом ее вернуть. Такой кроссбукинг. букинг Позади меня историческое здание. Здесь в 2006 году встречались Ангела Меркель и Владимир Владимирович Путин. То есть здесь как раз они встречались, проводили, в общем, различные диалоги. Так что в какой-то степени тоже историческое здание университета. Еще одна дополнительная, точнее, известность этого здания, помимо того, что, естественно, здесь оно выделяется таким Красивым, неоклассическим, классическим, наверное, да, не сильно разбираясь в искусстве фасадом, очень, ну, очень круто смотрится, действительно, например, такие исторические города, как Санкт-Петербург, например. Одна из изюминных вот таких деревянных домов, Изумрудный дом, которому 116 лет. Посмотрите, сколько у него резных всяких элементов, да, достаточно красивые вещи, очень хорошо сохранился. Причем что это действительно жилой дом, он сейчас я вам покажу, то есть он действующий. Как видите, вот даже здесь табличка такая есть. Написано, объект от культурного наследия. Жилой дом построен в 20 веке. Подлежит государственной охране. То есть все работает, функционирует. Так что вот такие памятники у нас есть в сибирской глубинке Томска. Ну, вот смотрите, даже в деревянном стиле делают такие вот ресторанчики. Хорошо, красиво выглядит, да? Необычно, молчание гнять, Название такое прикольное тоже. Так, но ну, мы заходим тут в самый красивый дом деревянный. Так, мы пришли к дому с жар смотрите, видите, здесь такой дом красивый, считается самым красивым, со двора он, конечно, еще более красивый выглядит, чем снаружи, да, да, видно, заморочились, смотрите, сколько резных вещей, так, у нас российско-немецкий дом, это тоже один из красивейших домов старинных Томска, Голованов, вот тоже, говорит, построен в 904 году, то есть уже сотня лет, и стоит, кстати, вот это знаете, зачем кирпичная стена нужна? если дом весь деревянный, это кирпичная стена специально для того, чтобы, если соседний дом горел, то этот бы не загорелась такая, скажем, огнеупорная специальная стена, которая защищает этот дом. Вообще, мне, честно, не хватает, я уже это, такое мнение высказал, вот в таких вещах, в таких местах, точнее, когда приходишь, смотришь такую красоту, всегда хочется взять какую-то частичку. И с точки зрения, наверное, туризма, вот прям конкретного, да, как наши люди любят приехать, куда-то что-то взять, на каких-то объектах, где-то камушек, где-то магнитик еще что-то, это было бы круто. Но реально, я рассматриваю эту точку зрения не только с точки зрения искусства, возможно, кто-то сейчас, кто поклонник, и его жизнь состоит в искусстве, и рассказа а, вот о таких местах. Он скажет, да вы что, все в деньги переводите. Но я считаю, такие места заслуживают внимания для того, чтобы можно было бы из этого места что-то взять для себя. Я понимаю, что есть, наверное, лавки всевозможные в городе, где можно какие-то миниатюры домиков взять, магнитиков, да, но первое, что приходит в голову, вот я сейчас рассмотрю. я думаю, блин, классно было, если взять такой какой-то домик, может быть, миниатюры, да, купить, там, детям привезти, да, может быть, это будет какой-то там, не знаю, пазл, или это полностью готовый дом. Дом, да или возможно какая-то фотография то есть это в любом случае как бы дополнительный доход и на эти деньги можно содержать да и этот объект какие-то дополнительные вещи делать. потому что сейчас ну, мне не хватает еще чего-то да к этому хотя все красиво, поэтому как-то такая мысль есть, если вы тоже со мной согласны, напишите в комментариях, я уверен, ну вот это нужно, потому что в каждом объекте, в любом там в мире, да, есть такие какие-то дополнительные моменты, за что можно заплатить и получить чуть больше, да, чем ты просто посмотрел, вот скажем так. Друзья, мы вышли с вами на Новособорную площадь, здесь фонтан, ну скажем, такой городской парк, где можно погулять. Прогуливаясь далее по городу, пешочком, по, опять же, центральной улице Ленина. Мы с вами заходим уже в музей. Музей информационный центр. Здесь даже есть географическое общество. В общем, давайте зайдем, посмотрим. вообще это Томский областной кровеческий музей имени Михаила Манифатича Шатилова, как вы видите. Хотелось там сразу обратить внимание, что на вывеске даже есть для слабовидящих или слепых э, описание, да, то есть можно им тоже посещать спокойно, все это здесь указано. А По русскому географическому обществу это такая вот аллея, видите, лавочки специально установлены и здесь как раз выдающиеся все открыватели, разные личности, можно посмотреть такой музей под открытым небом, вот. вот, еще такая лавочка, можно зайти, присесть вот так вот и почитать какую-то историю, например, Патанин, Григорий Николаевич, так, у нас следующая остановка, не музей, а бар Строганина, специально для нас закрыли на спецобслуживание, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Можно нам здесь куда? Здесь? Да. С стороны Все, отлично. Здесь. Так, вот такое у нас заведение. Интересное. Небольшое. В историческом здании сразу видно, да, как видите. Проектор. Все расположено. вот такое местечко. Сейчас испробуем место и кухни. Сейчас нам пообещали принести сибирскую уху с пирожком и горящим поленом. Так, вот нам несут уху. Здесь горит полено. Как? Что будет дальше? Мы слышим головешку, берем это плену и опускаем сюда проводя везде. Если полено остается, уголек от него в ухе, то это наоборот. Это все мы делаем. Это для того, чтобы почувствовали вкус сибирской минуухи, которые мы можем готовить сами. На рыбалке, например, да, на костре. Класс. А какая там рыба? Муксун. Именно здесь лежит муксун. Но буньон там сделал именно муксуна на эль-мисе. Крыная А где вы ловите? Мы ее добываем. Хорошо, спасибо. Вот такой наборчик. Олень, лось, медведь, белый. Белый медведь. Пока там идет презентация туристических продуктов, мы начинаем регустировать. Что-то рассказать про котлеты? Я бы думал, сама сейчас расскажет Я. о себе. Расскажите, ну, как Мишка есть, давай не знать. Остальное не еле, медведь не еле. А котлеты, из-за того, что у них очень специфический вкус, из-за того, что они из мяса простого, они идут с добавлением другого мяса. Его там немного идет, а, но ну, чтобы просто, если они получили с будет просто кушать невозможно. Поэтому с идет брусника для маленького окисления и курица-свинина. А медвежатина все безопасно есть? Да. А, Во-первых, у нас есть сертификат. Во-вторых, она проходит термическую обработку. Мы лично ее проводим, с каждой котлетой мы это все проводим, чтобы никаких микробицей не было. Вам это поставляют мясные охотники? Сажают, не этого города, а, да, да. и нам поставляют там на фарш, то есть обрабатываем фарш. Ну, как девушка. бы, ну, как бы, кто стреляет или какая-то есть там ферма или фарш? То, да? то есть, Это не это не дикие, а, это а не шеи. Их там Да, сколько стоит, самый главный вопрос, сколько, да, такое, Вроде наборчик дичьего? Всего. Шашлык из оленины 670, таёжная скоблянка, зеленый а, что, это, что такое скоблянка? А, это типа строганины? Нет, нет, нет, там лет сковородочка, паприком с ливочным соусом и мясо настолько тонко нарезано, как будто ее соскабливали. А -а -а. Это вот у нас у нас какой у вариант? Вас, вот, а в дикое сковородка. сковородка цены вообще демократичные? Так что строгонин-то есть строгонин? Конечно, Сум, Нельма Нерка, стерли, альвинина. Так что вот строгонина бар, ребят. Адекватно, вкусно и необычно. Строганинка пути. Так, друзья, после обеда у нас еще один музей. Первый музей славянской мифологии. Так что сюда мы зайдем, посмотрим. Здравствуйте. У вас получается музей-магазин, да? Нет, первый этаж это не Все понял. Да. да. А там уже музей, да? Да. А вот вопрос у меня такой есть. Вот мы сегодня много ходили, гуляли. Есть ли у вас у вот тебя домики резные с палисадами какие-нибудь меня, тюрки или что-нибудь такое, нету? Ты То, скорее того полно везде. Вот, типа такой вот штуки, да. Ну я, я к тому, что, ну, в принципе, да. Чтобы ну, была эта видимость, да, да чтобы как-то да, как, да, под, да, как, да, как да, говорится, да. кусочек взять, чтобы от домика что-то. Вот прочее что речь. Наш музей это частный музей, основанный томским бизнесменом и Геннадием Михайловичем Павловым в 2007 году. Ну, нужно сказать о том, что вообще Томск построенными меценатами, да? и э, сейчас э, проект Ген... Геннадия Михайловича продолжает жить, но уже в руках его дочери Ольги Геннадьевны Павловой. Ну а сейчас мы с вами поднимемся в сердце нашего музея на нашу постоянную экспозицию, которая называется «Русь изначально». Прошу следовать за да? Творческая мастерская, смотрите, здесь уже как раз можно да, все и самому попробовать сделать. И, смотрите, вот. Так, это у нас зал постоянная выставка. Еще один зал, выставка стекла, вот всяких таких штучек интересных, из стекла в том числе. Кстати, такие мы недавно видели с вами на ярмарке э, Срава Олега Сироты, там тоже такие штуки видели, да? Вот такие вещи из, из, из бутылок, как вообще делать? Это это как бы вот уровень... Тарелки? Ну вот такие или... вот, да, вот типа таких тарелок. Это вообще уровень простой или такой сложный? Это можно с детьми сделать или там только профи делают? Это достаточно несложно, если владеть технологией. Как это здесь делать, в каком-то а, производстве? У нас есть мастерская стекла, где мы это все угу. делаем. А, специальная муфельная печь нужна, 800 градусов в домашних угу. условиях. Это, конечно, невозможно сделать. Но мы проводим мастер-классы, поэтому, кто хочет научиться, может приходить к нам на мастер-классы научиться. То есть, а, это просто разогревается, производится форма, и дальше уже там другие тетарки. Да, делают, если да? просто плоскую бутылку, то просто при угу. высокой температуре она становится... Сама плоская, да, да? сама плоская а если мы хотим уже какую-то форму задать соответственно мы подкладываем под нее форму И что касается декора на бутылках это уже отдельно приклеивается после обработки сколько времени такой бутылку идет это делать не к самому оттады сколько ну, сутки примерно будет запекаться сама бутылка mm, да? Да. а потом уже вторым этапом это приклеивать готовые изделия. Ну, их же это... тоже надо сделать. Да. Дня ну, три будет, получается, уходит. Ну, два дня, два дня, дня, да? Два дня, да? Вот такая штука, два дня. А котика, быстрее сделать? Котиков, да. У нас котиков в рамках мастер-класса делаем за час. Я понял. Спасибо большое. Самая любимая программа всех блогер, всех остальных, это обзорный вид и чаепития. Где болото? Это все болото? Исторический центр, болото. Yeah. Так, собственно, называется крыша музея. Закидываем полено. Мы уже так шутим, потому что мы сейчас были в ресторанчике, и там сейчас будет у вас полено, ухас с поленом. И там была, наверное, спичка, но у них было как будто полено. Поэтому в вашем случае это... Это целое бревно. Птичка, это же модель полезная да. У нас трава настоящая. Хорошее такое завершение экскурсии, да? Пожалуйста, это наша птичка. Кто не знает, птичка, это. Птичка. Это современные конфеты ручной работы, которые у нас от птички. Сибирский федор делают, да? Это, это сибирские знахари. У нас а, есть а три а маленьких бульма. Наши чипсы. Кому там Смесь, сахар? Это сахарная голова. Раньше а, сахар ну да, сахарный голове. Да. Чай с прикуском. У меня надо через такая была штучка, из них а, сахар. Чай, отломайте кусочек сахара. Ставьте, закрепите зубами и садите чай через сахар. М -м -м. Это так раньше пили. Вот пили чеха пьет из блюдца. А, это было многоразовое или многоразовое. Пробуем. ведь чашек сахара через маленький кусочек да, сахар другой, не такой, как у нас в магазине. Больше на такую сахарную пудру похож немножко, прессованную. Как видите, да, идем по городу гуляем. Вечерний такой променад перед событием. У нас сейчас будет вечерком встреча, я как понял, даже в мэрии. В общем, все как бы по плану, но немножко и не по плану, но в то же время очень интересно. Потому что мы не знаем, что будет и постоянно находимся в таком движении. Вот сейчас опять же идем. Смотрите, опять старинная такая архитектура. Ну, видно, да, видно, что какие-то времена э, Томск был достаточно богатый город. Ну, друзья, еще одна локация лагерный сад. Здесь, кстати, в Томске очень много садов, а не парков, да, как во многих городах. Поэтому сейчас посмотрим здесь такой вид классный набережная нам обещают и ну, такие интересные прогулочные дорожки и так далее. Так что смотрим и двигаемся дальше. У нас сегодня еще насыщенная программа. У нас будет еще ресторан, у нас будут еще встречи, диалоги, в общем, много чего интересного. Поэтому смотрим этот вид, наслаждаемся и смотрим дальше. Здесь у меня чайничек кровать о подарочек принесли какой-то представляете иван чай очень приятно хорошо спросим от кого вот телевизор диванчик такая видите с несколькими зонами ну ванна полноценная с душем так что вот такой номер, отдыхаю немножко, собираемся, у нас тут какая-то официальная часть еще будет. Спасибо, что все это время находитесь со мной, думаю, вам это интересно. Пишите свои комментарии, оставляйте свои лайки, задавайте вопросы, все, я отдыхаю, едем дальше. Ну что, у нас наступил вечер, и мы идем на welcome drink, у нас продолжается дальше программа. Так у нас очередной поход до следующей локации. Вот мы идем прямо в эти огоньки, называется это местечко Кухтерин. Это купец. Ну понятно, здесь все купцы были, судя по домам. Так, друзья, давайте я вам проведу краткий обзор этого места. Здесь у нас такой милый каминчик уже с осенним урожаем канделябры красиво все светское так что у нас настоящее вечернее мероприятие официальное очень хорошие обстановки и так далее у нас уже готовы напиточки все персонал готов готовятся все с речами у нас очень приятная музыку исполняют так что Располагайтесь и вы друзья у своих экранов, сейчас у нас будет официальная часть, поэтому можно сходить за чайком и вместе с нами послушать, посмотреть, как все будет происходить. Андрей Александрович Антонович сейчас настолько познакомили Добрый и ему вечер, слово. Добрый вечер, друзья, могу сказать о том, что я надеюсь, что со временем мы и вы станете очень так же сильно любить Томск, и мы станем друзьями в, в полном смысле слова, потому что будем рады приезжать, Krititzka. Зодчик, и Донская, одна из где это можно увидеть. Ну вот у нас прошла официальная часть, и у нас началась музыка. Она. Нам начинают накрывать на стол, предлагать напитки. Вот у нас уже такие. Короче, смотрите, заморочили игру такую на экране. Идут игру, то есть а, вопросы задают, а мы предложение отвечаем. И потом а, будет вот рейтинг сколько? и будет еще приз. Интересная, да, такая не штука? Не вот не заморочились? Вот новые коллективы, которые качают Томский по всему миру. Вот так прошел наш день в Томске. Мы его провели, видите, как видите, насыщенно. То есть мы побывали в различных интересных местах. Мы показали вам по максимуму. Еще много блогеров со мной, которые покажут контент. Уверен, вы их увидите в Инстаграме, в Ютубе и даже в других социальных сетях, как Одноклассники, например. Было интересно. Очень классное место. Кухтерин ресторан. Было очень... Сегодня, правда, насыщенно, друзья. Очень хочу, чтобы вы оценили этот выпуск, оставили свои комментарии. И если вам захотелось приехать в город Томск, это вообще очень круто. Поэтому увидимся в следующих выпусках. Еще будет не один выпуск на эту тему. До завтра. Пока.